Привет, друзья! В одном из предыдущих видео я делал рукав за один сеанс. Вам очень сильно понравился данный видос, данная работа, и в этот раз мы решили повторить подобный эксперимент. Единственное, что рукав будет сложнее, рукав будет интереснее и детализированнее. А делать я его буду нашей подписчице Лене. Всем привет, меня зовут Лена, я из города Москвы, мне 23 года. Чем занимаешься, учишься, работаешь? Я работаю проектировщиком, работаю уже два года, проектирую на станции. Как я понимаю, у тебя нет татуировок, и как ты решилась сделать себе сразу целый рукав? Да, у меня нет татуировок, я вообще хотела постепенно делать рукав, но так как я увидела у тебя в сторис предложения, решила отреагировать на него, и вот я здесь, собственно. Uh -huh. Рукав мы будем делать по мотивам одного известного анимационного мультика. Расскажи, что это за мультфильм и почему именно его ты решила себе делать? А, мультфильм называется «Несённые призраками» режиссер Хаяо Мельзаки, а, мне очень нравится работа этого режиссера, и так как это один из первых мультфильмов, которые я вообще увидела в своей жизни, он мне запомнился, и я вот хочу именно в этом стиле рукав. На самом деле, да, Лена приехала очень рано утром, сегодня с поезда, буквально сразу в студию, мы ее встретили на поле и начали, в принципе, прислать к работе, поэтому у нас очень... Мало времени, друзья, мы побежали делать рукав, потому что вечером уже Лена уезжает обратно в Москву. Поэтому мы покажем вам все подробности этой клевой работы. Если вы, как Лена, хотите приехать ко мне и сделать мне рукав за один сеанс, обязательно пишите мне в директ Инстаграма, потому что на подобные проекты у меня действуют спецпредложения. Дополнительная ссылка на Инстаграм в описании. Ну что, мы перевели трансфер, нарисовали фрихендом фоновый элемент, то есть это у нас облака, цветы, подготовил полностью только пока нижнюю часть, верхнюю часть пока набросал, что примерно это будет находиться, потому что смысла сейчас это делать нет, потому что сейчас я сделаю низ, пока буду все дело промывать, смывать, и вверх тоже начнет стираться. По композиции у нас что? У нас будет дракон хаку на плече, внизу будет у нас Тихиро. В общем, лежать они будут на цветах, также дополнительные будут облака, которые все это дело соединяют и помогают нам все объединить. В Об работе сегодня буду использовать свою новую тачку. Это Ультрон от Влад Блада. Совершенно новая тату-машинка с необычным и крутым дизайном. Во-первых, она очень маленького размера, просто малютка. Без держателя это просто, не знаю, на тату-машинку даже не похоже. Я, если честно, не видел машинок вживую подобного размера. Это... Первый, наверное, экземпляр, настолько маленький, что прямо меня это удивило. Дополнительно к этому из мега инновационных штук 21 века это, конечно же, магнитный толкатель. Это очень круто. То есть, если до этого мы девали какую-то резиночку, вставляли, делали все сейчас просто. Достаточно просто вставить его, все, поехали красить. Это очень круто. Как и на предыдущей тачке, э, также выход на RCA сверху, что позволяет удобно работать, то есть у тебя провод не висит сбоку, не мешает тебе, он над тачкой, при этом круто ее балансирует, это прям здорово. Работать мы будем сразу с держаком Влад Блат. это держатель под картриджи, сразу заказал его вместе с тачкой для того, чтобы протестировать этот полностью комплект. Держак также очень удобен, при том, что он алюминиевый, достаточно тяжелый, обычно алюминиевые держатели очень легкие, работать ими неудобно. Этот достаточно увесистый, при сборе этой тачки Прям идеальный коллаб держателя с тачкой. А теперь, друзья, посмотрим, как эта тачка справится с рукавом, потому что весь рукав я буду делать только этой машинкой. ребят э, закончили практически всю нижнюю часть также начали красить то есть сразу прокрасили низ так как эти места самые больные э, потом было тяжело к ним возвращаться поэтому сделали их сразу сделали низ и предплечья. сейчас мы переходим именно к покрасу самой девочки то есть покажу вам как стилизовать э, мультипликационных персонажей техники вип дотворку и датворк так как лицо у нас достаточно светлое, мы делаем только основную тень, легкую, от волос вот, и на щеках. Берем самый светлый грейвош и аккуратно-аккуратно прокрашиваем эти места. Делаем светлым грейвош для того, чтобы в будущем, когда мы будем красить волосы, одежду, лицо у нее в компрессе выделялось. Добавлять излишнюю тень, в принципе, здесь не стоит. Мы пока сделали основную легкую тень. Сейчас продолжаем красить волосы и одежду. Потом уже смотрим, как они между собой гармонируют и если что добавляем тени, если это будет необходимо. Многие спрашивают, как делать вип-шединг на больших площадях. То есть вот этот вот кусок но на весь прокрасить вип-шедингом. Но мы понимаем, что здесь есть складки, следовательно здесь будут более темные участки, то есть тени, да, этих складок. Но при этом этот участок нам нужно покрасить в такой легкий серый цвет. Сначала мы делаем полностью эту полосу серым, а потом уже сверху мы делаем тень. Сейчас примерно покажу, как это выглядит. Сначала мы берем самый лайтовый оттенок серого, для того, чтобы он у нас при заживлении смотрелся хорошо. И получается на этом же вольтаже на 6,5 мы начинаем раскидывать точки. Но при этом мы должны контролировать скорость, чтобы у нас не получились такие штрихи, штрихи, потому что на маленькой скорости, если вы будете сильно быстро водить рукой, у вас будут немножко неаккуратные точки. При этом, конечно же, мы работаем на легкой руке, мы сильно не вкрашиваем пигмент. Можно под разными углами, для того, чтобы у нас точки были более равномерные их раскидывать главное аккуратно не залезайте за края сейчас вот у нас есть лайтовый контур за него нам не надо залазить нужно именно выделить эти полоски на одежде чтобы они смотрелись интереснее сейчас мы просто эти точки наслаиваем по всему участку кожи к сожалению сделать випы Другим способом, именно равномерные плавные випы у меня лично не получаются, мне нравится работать так. Я просто под разными углами раскидываю эти точки, аккуратно прокрашивая весь участок, который нам, нам необходим. Для того, что мы их наслаиваем под разными углами, у нас они получаются как-то равномерные точечки просто если мы будем все под одним углом делать у нас прям будут читаться вот эти вот полоски смотреться будет не очень красиво основные точки мы сделали сейчас мы делаем тени именно от складок их выделяем более темным грейвошем также аккуратно прорабатываю. значит того что у нас уже оттенок серого немножко потемнее плюс мы работаем чуть-чуть погрубее уже с усилием и у нас такая уже полноценная тень получается. Здесь футболка белая с такой более темной полосой. Следовательно, где у нас темная полоса, складка у нас темнее оттенка. Но здесь мы понимаем, что у нас футболка белая, она не может быть такой же темной, как здесь, поэтому мы эту складку выделяем также легким оттенком грейвоши. Это сделать сложнее, к примеру, чем на цветных татуировках, потому что, в принципе, в цвете у тебя есть разные цвета, ты просто используешь по назначению, и все получается круто. Здесь у тебя получается один черный цвет, тебе нужно выделить разные оттенки. Сделать немножко посложнее. Здесь также у нас белая часть футболки. Мы делаем светлым-светлым грейвошем. -светлым ну, примерно так. Сейчас мы это все дело продолжаем дальше. То есть делаем немножко по детализированию, по насыщению. Дорогие друзья, спрашивайте меня по поводу установки моего мирового рекорда. Что, где и когда. Мировой рекорд я буду устанавливать в сентябре на международной тату-конвенции Тату -конвенции UNITED. Конвенция пройдет 13 и 14 сентября. В следующем выпуске я максимально подробно расскажу вам, что будет происходить. А пока ссылочка в описании. Переходим и покупаем билеты, друзья. Так как э, волосы у нас темные, не получится точками передать именно вот этот, этот оттенок коричневых волос. Для этого я сначала в первый слой положил точки, выделил основные тени, но теперь понимаю, что этого недостаточно. нужно еще сделать небольшую подложку для того, чтобы у нас был более насыщенный цвет. Для этого я просто снижаю вольтаж до 6-6,5 и аккуратно магнумом, ловитовым оттенком грейвоша, сейчас будем красить этот участок. А, так как вип в принципе, это достаточно травматичная техника, ничего страшного, если мы сверху немножко подкрасим магнумом. Конечно же, сделаем все так аккуратно, без фанатизма, то есть нам не нужно плотно-плотно вкрасить свет. Есть, но вот этого вот недостаточно для того, чтобы у нас четко смотрелась картинка. То есть еще на футболке и одежде, в принципе, этого хватало, а там на волосах этого мало. Поэтому мы аккуратненько сделаем, покрасим этот участок Магнум. Мы опять же выделяем чуть сильнее области, где у нас естественные тени должны падать. Крашиваем это аккуратно, не надо травмировать очень раз кожу. Очень легко и плавно. Вкрашиваем мы не круговыми движениями, как на плотном покрасе а именно раскидываем легкую тень сейчас на этом локоне я покажу как это работает то есть мы видим, да, что у нас уже цвет становится насыщеннее из-за того, что пробелы кожи пропадают волосы смотрятся действительно лучше вот набиваемся чего-то такого то есть у нас был так, с пробелами, да цвет насыщенный, мы делаем примерно так На, дальше также дополнительно добавляем какие-то тени на волосы вот у нас рисунок смотрелся по-детальнее, подетальнее поинтереснее ни в коем случае надо делать это черным цветом обязательно мы делаем грейвоши для того чтобы они при заживлении легли от а точки которые мы делали до этого они у нас были чуть потемнее они проявятся и вот эта вот детализация у нас сохранится которую мы создали при помощи точек смотрите как Круто, тачка делает вип -шейдинг. мне прям безумно нравится, то есть по всему цветку в принципе я мягко его сделал. Сейчас конкретно на листьях покажу детальные, как это все работает. То есть сейчас с первого раза вообще без каких-то проблем. Потому что далеко не все машинки справляются с хорошим вип Кто-то делает его слишком как бы, грязно, кто-то недопробивает. А здесь прям как надо. Единственное, что с вольтажем, конечно, надо поиграться, немного поискать для себя оптимальный вольтаж. Вот так, на 6,5, вот, мне прям очень нравится. На больших площадях она и тоже так же мягко, как и на маленьких, это очень круто. С толстыми контурами, как видно, эта машинка справляется безупречно и безукоризненно. Давайте сделаем толстые, прям еще толще контура, но мы сделаем их грей посмотрим, как она с ними справится. То есть это вот облако, мы сейчас сделаем 14-м трулайнером. С серым оттенком. Посмотрим, как у нас с этим справится, справится ли вообще. Что плечо место такое достаточно мягкое. В принципе, с, такими, с этими полосками также у нас нет проблем. Единственное, что вести их нужно медленнее чем обычным черным цветом, для того, чтобы у нас пигмент успел красться в кожу. При заживлении контур станет более светлым, вот хороший, плотный, серый контур облака. Можно делать их черными, но я люблю делать гревошины для того, чтобы они были более воздушные, более объемные. Конечно, понадобилось немножко привыкнуть к этой машинке, для того, чтобы без проблем выполнять все ее функции. Тачка новая, тачка модная инновационная и поэтому приходится, конечно, к ней привыкать. Кстати, тачка сработала достаточно тихо. И, в принципе, я смогу спокойно работать и объяснять вам, как она красит. Давайте вот на этом участке отлично у нас прям участочек, какой здесь у нас должен быть Грейвош. Такой... Сейчас мы покажем, как от тачка справляется с ним. С центра облака он будет темный, и уже потом переходящий в более светлые оттенки. Начнем с центра. Берем темный оттенок Грейвоша. И круговыми движениями потихонечку вкрашиваем. Главное, делать все аккуратно, потому что тачка действительно очень резвая. И очень легко перетравмировать кожу. Для того, чтобы у нас этого не произошло, я снижаю вольтаж до 7 или 6,5. Где у нас более темный участок, мы можем красить его круговыми движениями вообще. Потому что здесь нам требуется такой достаточно плотный темный покрас. Конечно, при заживлении он не будет нарезать прям черным, он будет темный темно серым. Но нам этого... Достаточно. Черное пятно тоже делать не стоит. Вот, то есть мы вывели самый темный элемент, и сейчас мы его раскидываем по всей поверхности данного вихря, так называемого. Сейчас потихоньку добавляем более светлого гревоша. для того, чтобы нам сделать плавный-плавный переход прям в светлый оттенок. Приближенно к контуру мы можем также, в принципе, прокрашивать круговыми движениями. Вот такая немножко темная полоса. А из нее мы уже потом будем вводить в светлый грейвош. То есть от контура мы идем в светлый такой. С помощью градиентов светлый Не, Она очень хорошо красит. Прям очень быстро. И теперь уже получается мы берем светлый грейвош и раскидываем от темного участка более светлый. Все, вот у нас первый слой сделан и мы Случается наслаиваем также дальше оттенки, Для того, чтобы у нас получился такой плавный-плавный градиент. Сейчас большим магнумом прокрашиваем основные участки, потом возьмем магнум поменьше и уже сделаем дополнительные элементы. Если вы, если вы не имеете большого опыта работать с гривошами и с мягкими тенями, можете наоборот начать делать сначала светлые тени, потом темные Потому что добавить темноты никогда не поздно, а уже вот сделать светным у вас не получится. А тут самое главное, не перетемнить. Тут наш экземпляр смотрелся контрастно, детально и интересно. Иначе будет смотреться как пятно, а это нам не надо. Друзья, теперь давайте подведем небольшие итоги работы данной тату машинки. Начать бы хотелось с внешнего вида и удобства в работе этой тачки. Как я сказал, эта машинка маленькая и очень легкая. Изначально я думал, что это будет негативно сказываться в ее работе, но нет. И легкие маленькие тачки могут делать. Четкие толстые полоски, друзья. Действительно, эта тату-машинка делает идеальная толстая контура. Честно говоря, работая уже много лет роторными тачками, я впервые сталкиваюсь с таким, потому что подобные полоски могли делать только индукционные тачки. Директ-драйвы, слайдеры, пены. Никто не делал такие полоски, как это делает эта малышка. Для тех, кто привык работать индукционными тату-машинками, первое время будет неудобно работать данной тачкой. Потому что вы все привыкли, что вы берете тяжелую индукционную эту машинку заряжаете ее в тяжелый держатель и без лишних усилий ведете четкую толстую полоску. Здесь, к сожалению, нужно будет мало того, что приложить усилия, так еще и хорошенько натянуть кожу, чтобы добиться такого же эффекта. Конечно же, все мы знаем, что индукционные машинки очень громкие. А эта машинка Ультрон не только. Легкая и удобная, а еще практически бесшумная. Ребята из компании VladBlad взяли все самое лучшее от директ драйвов и слайдеров, убрали их все недостатки и получили уникальную запатентованную гибридную систему MagStab. Да, эта система работает безупречно. При работе ничто не выпадает, не мешает, не задевает и не шумит. Если у вас появились небольшие шумы в тачке, это значит, что вам нужно просто нанести каплю масла на магнитный толкатель, установите его обратно, и шумы пропадут. А вообще, вы можете не смазывать данный механизм, это ни в коем случае не навредит его работе, смазка требуется лишь для того, чтобы сделать совершенно бесшумную эту тату-машинку. Данный толкатель легко достается в тату машинки для дальнейшей его стерилизации, и да, нам больше не нужны эти громицы, бандажные резинки, нам достаточно всего лишь одной секунды для установки толкателя в тату-машинку. В общем, друзья. Эта система крайне проста и надежна. Конечно же, эта тачка очень круто красит. Она превосходно справляется как с черной краской, так и с цветной. Впервые за долгое время я наконец-таки кайфовал, когда красил магнумом большие участки кожи. А если у вас возникают проблемы с этим, то я рекомендую попробовать вам эту -ту машинку. С тенями у вас также не возникнет никаких проблем. Мягкие и плавные переходы гарантированы вам. Если у вас руки растут откуда надо. Тонкие полоски, випшейдинг, дотворк, отлично, полоски не подтекают, идеальные, ровные, четкие, как волоски. Випшейдинг и дотворк, никаких подтеков, запятых, у вас четкая, идеальная точка. Конечно, сделав рукав этой тату-машинкой, я смог полностью оценить ее возможности и могу порекомендовать эту, эту машинку вам, друзья. Все ссылки в описании, друзья. Переходим, читаем, изучаем и, конечно же, покупаем эту крутую тату-машинку. Погнали! Вот мы и закончили делать наш рукав. Правили достаточно быстро. Я, на самом деле, не ожидал. Думал, мы будем торопиться, чтобы Лена успела на автобус, но нет, мы справились достаточно быстро, мы молодцы, мы крутые Лене, большой респект за то, что терпела потому что ты первая татуировка и сразу рукав без взболивающих, без всяких средств, мы просто сели и сделали клевый, четкий рукав В будущем, я думаю, на какой-нибудь из конвенций э, за два дня я сделаю два рукава кому-нибудь и это будет прям best of show Теперь я понимаю, что это возможно даже при такой детализации Как твои ощущения? Поделись, пожалуйста, с подписчиками, с нашими. Было очень больно. Не делайте так никогда за, за сеанс «Рукав». А в целом я очень довольна. Работа получилась вообще просто бомба. Я спасибо надеюсь, большое, так. Я твои, так сказать, предположения оправдал, что все было вышло клево. Да. Слава Богу. Спасибо, что приехала, спасибо, что вытерпела, спасибо, что доверилась. Это было клево. Тебе опять... спасибо. Приезжайте на рукава, делайте их за один день, не слушайте их, они просто уже настрадали за сегодня, поэтому приезжайте, приезжайте обязательно, приезжайте на рукава, делайте и счастливо, лежайте себе гостить. Кстати, в одном из следующих выпусков должна приехать Влада, и мы запишем, покажем, как выглядит вообще заживший рукав, сделан за один сеанс, требуется ли коррекция и в каком масштабе она требуется. Друзья, как обычно, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, обязательно ставим лайк под этим видео, мне кажется, мы заслужили этот лайк. Обязательно в комментариях пиши свое мнение по поводу данной татуировки, данного рукава. Обязательно пиши по поводу реакции Лены на процесс создания этой татуировки. Как обычно, за самый лучший комментарий я, конечно же, я перейду тысячу рублей, а победитель предыдущего конкурса, вот этот вот комментарий, я свяжусь с тобой в ближайшее время, и перейду тебе твой заветный косарик, поэтому ты молодец, ты красава. Всем пока, всем спасибо за просмотр, мне кажется, у нас получился прикольный эксперимент, мы дважды уже его повторили, в следующий раз, думаю, будет что-нибудь еще более крутое, поэтому всем спасибо, пока.